Поза на полу это для тех э, больших, таких, скажем, грузных мужчин, да, которыми которые просто не справляется на столе. В данном случае у нас тут вот ассистент. Девушка хрупкая, но зато наглядная. Значит, также приподняли бедром ее ногу, да? эту руку из-под себя вытаскиваем. Вот. И скручиваем, а эту руку назад можно. Да, И скручиваем вот так вот. Грудную клетку, видите, за счет мышц да. это мы в принципе на столе такое же делаем да? да другой способ уперлись коленом толкаем а мы, соответственно да. так. так еще раз да вот коленом и раз толкнули только в тазовую кость и по диагонали толкаем да, да. это будет десятый способ и одиннадцатый за руку берем, стоим, соответственно, возле головы, нога наша, да? А тут пятка тоже в тазовую кость. нас и толчок. А подвенец чуть, чуть сюда, чтобы видно было. То есть вот у нас толчок. И если позволяют грудные мышцы, то нужно за эту руку. толчок вообще хорошо, да. Нет, это... вот но ну, сейчас мы все это отработаем друг на друге и если вы не с нами то многое теряется вам надо быть здесь и с готовыми навыками в руках идти потом в работу внести людям пользу и благодать до новых встреч друзья.